Привет, с вами снова я, Павел Косенко. Сегодня мы поговорим о важности правильного экспонирования кинопленки. И вообще, и Супер 8 в частности. А также посмотрим, как это влияет на итоговый результат. Недавно я отснял очередной ролик, и так получилось, что в процессе у меня забарахлила камера. Поэтому некоторые сцены были экспонированы корректно, а некоторые сильно недоэкспонированы. Давайте посмотрим на них более внимательно. Перед нами два скана двух сцен, снятых на одну и ту же кассету Codex Vision 3200 t Слева нормальная экспозиция, справа недосвет примерно 2-3 стопа. Как видите, изображение слева выглядит вполне нормально. Здесь хороший контраст, и вместе с тем мы видим детали в тенях и в цветах. Цвета сбалансированы и выглядят вполне естественно. Черная точка уверенная. Обратите внимание на перфорацию. Изображение справа не только темное, но и малоконтрастное. Детали в тенях потеряны полностью. При этом перфорация не черная, а светло-серая, потому что сканер пытался вытащить с пленки хоть какую-то информацию. Если привести черную точку сцены в соответствии с перфорацией, которая должна быть черной, то изображение станет еще хуже. И без того едва различимые детали в тенях теперь не видны вовсе, Хотя общий контраст стал лучше. На самом деле, полностью проваленные тени часто используются в кино как художественный прием, то есть могут и не являться признаком брака, но здесь явно не тот случай. Эту сцену я просто-напросто запорол по экспозиции, будем откровенны. Смотрите, как это выглядит на самой пленке. Это один и тот же негатив из одной кассеты. Слева нормальная экспозиция, справа пленка сильно недоэкспонирована. Изображения как такового здесь почти нет. Точнее, оно настолько вялое, что практически сливается с эмульсией-подложкой. При сканировании такого куска пленки мы неизбежно будем иметь дело с очень низкоэффективным соотношением полезного сигнала к шуму. Вытягивая информацию из теней, мы будем проявлять не столько картинку, сколько шум то есть цвет подложки эмульсии со всеми ее естественными неравномерностями и микродефектами. Давайте посмотрим в движении. Микродефекты слева и справа одинаковые, но слева они заметны намного меньше, потому что полезной информации на негативе значительно больше. Давайте теперь посмотрим на сильно увеличенные фрагменты от сканированных сцен. Несмотря на то, что формально зерно на пленке одинаковое, Справа оно выглядит крупнее и цветастее, потому что при таких условиях к нему добавляется еще и цифровой шум сканера. Зерно слева воспринимается естественнее и намного приятнее. К сожалению, не все дошедшие до наших дней кинокамеры Super 8 правильно замеряют экспозицию. Поэтому перед ответственными съемками каждую камеру нужно проверять. Одни и те же сцены снимать в автоматическом режиме, ручном и затем сравнивать. Причем нужно это делать на разные пленки, так как разные камеры могут по-разному работать с разной чувствительностью. Сейчас я не буду останавливаться на особенностях работы автоматических замеров и на том, как правильно экспонировать в ручном режиме. Поговорим об этом другой раз. Ключевая мысль, которую я хочу донести, на самом деле очень проста. Это прописная истина. Экспонировать пленку нужно «правильно». Мы все миллион раз слышали об этом, читали в статьях, книгах, но все равно экспозиция была и по сей день остается самой распространенной причиной брака при съемке на пленку. Особенно при съемке в условиях слабого освещения, как это было в моем случае. Ну и напоследок предлагаю посмотреть, как будут выглядеть две наших сцены, если применить к ним небольшой шумодав. Для этих целей я использую плагин Nitvideo с такими настройками, которые немного сглаживают, но ни в коем случае не удаляют зерно. Также этот плагин может удалять пыль и царапины, что я тоже здесь использовал, но опять-таки в деликатной степени, иначе изображение станет пластиковым. Как видите, нормально экспонированная сцена слева стала выглядеть еще лучше, а вот недоэкспонированной сцене справа шумодав особо и не помог. Посмотрим еще раз нормально экспонированную сцену в полноэкранном режиме и будем закругляться. Итак, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и, конечно, экспонируйте правильно. Всем пока!